вот самодельное вино из чистого черносливого сока без воды без всего год стояло. сейчас будем пробу снимать так вот чуть совсем не забыл надо же дегустацию снять у меня по такому случаю есть такой не знаю как он называется то ли фужер то ли бокал то ли не знаю из бабушкиной коллекции из Екатеринского дворца говорят. Вот, вот я перелил ее. Опа. Сейчас будем дегустировать. запах уже пошел лето 18 года кристальная частота пробую да запах конечно жаль что телефон не передает этого прикольно потусторонний мир и улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас за ваше здоровье. Что я могу сказать? Так, напиток, конечно, для девочек. Но вкусный и хмельной. Я уже до этого попробовал. Нормально по голове стучит. Так что ставьте собственное вино. Надо в магазинах бырвот покупать которым травят народ, чтобы он послушным был всем пока всем привет значит для чего это все делал я просто взяла вино снял сосадка теперь оно стало кристально чистым ну чтобы когда разливать не мутилось вот такие пирожки Ой, блин, ну вставляет я вам честно говорю так и неплохо